В эфире государственная радиокомпании "ЛТР Новости" В студии вас приветствует Юлия Ценко. Здравствуйте. И сейчас коротко о некоторых важных событиях сегодняшнего дня. Президент посетил среднюю школу в селе Урок и школу номер 59 в городе Бишкек. Учебное заведение вмещает в себя в три 4 раза больше учеников, чем было рассчитано по первоначальной проектной смете. Около тысяч детей и социально уязвимых семей смогут посещать частные детские сады при 50 оплате от основной суммы. Кроме того, в этом году к запланировано строительство 32 детских садов по всей стране. Внутренние расходы бюджета будут покрываться за счет внутренних источников. Гранты и кредиты будут направлены на проекты развития, заявил премьер-министр. ГКНБ при вымогательстве 32 тысяч сомов задержан начальник Баткенского лесного хозяйства. Сегодня президент ознакомился с состоянием школы в селе Уроксу Кулукского района и школы номер 59 в городе Бишкек, которые являются переукомплектованными. На сегодняшний день эти два учебных заведения вмещают в себя в 3-4 раза больше учеников, чем было рассчитано по первоначальной проектной смете. Глава государства осмотрел здания школ, классы, места, выделенные под строительство новых корпусов, ознакомился с их проектами. В беседе с руководством столичной мэрии и ответственных госорганов Сурунбай дженбеков подчеркнул необходимость скорейшей реализации проектов по строительству дополнительных корпусов. Подробности смотрите в следующем материале. На сегодня Бишкек и Чуйская область в особенности страдают от проблемы переполненности школ. Это связано с внутренней миграцией населения. Чтобы вопросы строительства новых школ и корпусов к существующим школам решались быстрее, люди пишут в адрес президента страны. Эту проблему глава государства взял под личный контроль, поэтому регулярно выезжает в учебные заведения и инспектирует их состояние. Сегодня президент посетил урок с среднюю школу Сокулукского района и пятьдесят девятую школу Бишкека Средняя школа в селе Урок была построена в 1984 году с расчетом на 320 ученических мест. С годами в Урокском Айлокмоту появились 11 новостроек. Население увеличилось минимум в пять раз. Теперь в единственную насилие школу ходит 1910 учеников. Старшие классы обучаются в три смены, а младшие – в четыре смены. Эрмат в Раньше я учился в школе Аксийского района, теперь здесь. У нас в школе очень много учеников. Самый маленький класс состоит из 30-40 учеников. А в прежней школе нас в классе было 20 человек. Конечно, будет хорошо, если построят новую школу. Из-за того, что в школе несколько смен, мы приходим очень рано. А зимой уходим поздно, когда маршрутки уже редко ходят. В каждой смене по 30 классов. В школе нет ни одного свободного уголка. Все переоборудовано под учебные кабинеты. Актовый зал отсутствует. Столовая вмещает всего лишь 25 человек. На обед детей заводят по очереди. А в маленьком спортзале и вовсе занимаются по три класса одновременно.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 В 59-й школе, рассчитанной на 400 мест, обучается на 700 школьников больше. В числе учеников и дети с особыми физическими возможностями здоровья. Они ходят в специальные коррекционные классы. Для этого учебного заведения предусмотрено строительство дополнительного корпуса на 150 мест. Что касается урокской средней школы, рядом с ней появится еще одно здание, рассчитанное на 500 учеников. Генеральные планы обоих проектов Сорунбаю Джинбекову представил столичный градоначальник. Глава государства, ознакомившись с проектами, подчеркнул, что необходимо как можно скорее построить дополнительный корпуса ко всем нуждающимся в расширении школам. Самое главное, вопрос с финансированием строительства уже решен. По словам Сорунбая Дженбекова, деньги будут взяты со специального счета для средств, поступающих от борьбы с коррупцией. <сотор> Ходил, а нангию кое-рублю бежит купал. В прошлом году на данный спецсчет поступило более 5 миллиардов сомов. Министерство финансов выделит необходимую сумму на строительство новых корпусов в 15 средних школах Чуйской области, городах Бишкек и Ош. По итогам анализа межведомственной комиссии дополнительные корпуса будут построены в следующих школах. В городе Бишкек. Школа-гимназия номер 12. Комплекс Гимназия номер 69, Средняя школа номер 54, Средняя школа номер 18, Средняя школа номер 59, Школа Гимназия номер 72, Средняя школа номер 16. В Чуйской области Новопавловская Средняя школа, Атбашинская Средняя школа, Урокская Средняя школа, Школа имени Чингаза Айтматова в Новопавловке. Школа в Нижней Аларче. Школа имени Актанова в селе Кашкасу. Школа имени Баранова номер два в селе Новопокровка. В городе Ош. Школа-гимназия Нариман номер семь. Как подчеркнул Сорунбай Дженбеков, в будущем средства будут направлены во все регионы республики, где ощущается нехватка средних учебных заведений. Всего в Кыргызстане насчитывается 2000 школ, из которых более 400 считаются переукомплектованными. В столице таких школ 22 единицы. Статистика показывает, что количество детей выросло на 18, почти 20%. Поэтому, конечно, система образования очень нуждается в новых школах поэтому вот есть несколько таких проблемных зон а проблемные зоны это конечно школы старые аварийные взамен которых требуется тоже строительство новых школ в целом вся социальная инфраструктура Бишкека планомерно развивается в это число входит и обеспечение жителей столицы новыми парковыми зонами президент неоднократно отмечал что Бишкек должен восстановить свою былую славу зеленого города.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 Очередной новый парк появится в столице вдоль Южной магистрали на пересечении проспекта Чингаза айтматова и улиц Масалиева-Токтоналиева. На сегодняшний день на территории уже ведутся работы по укладке тротуаров, асфальтобетона и брусчатки. Капсулу на месте строительства центральной арки нового парка заложил президент. Глава государства подчеркнул, что главным богатством нашей столицы должен быть чистый воздух, хорошая экология, развитая инфраструктура и необходимые условия для всестороннего отдыха. Сейчас это всего лишь территория с зелеными насаждениями, но по планам городских властей уже к концу лета здесь появится новая парковая зона – площадью в 10 гектаров. Здесь уже посадили более 300 различных саженцев, озеленение территории продолжится. Бишкекчане смогут с удовольствием отдыхать в этом парке. Для любителей ЗОЖ здесь построят спортивные площадки, а для тех, кто просто хочет отдохнуть от городской суеты, построят многочисленные скамейки. Мадина Низамова, Кайнар Ормонов, ЛТР, Бишкек. В соцсетях появилось видео, на котором запечатлен тихий час в детском саду. Малыши, которых не меньше 50 в помещении, спят буквально в повалку на одной кровати по трое и по четверо. Некоторые вовсе на полу. Автор видео не сообщил, когда и где оно было снято. Однако отдельные СМИ сообщают, что видео снято в детском саду номер один, Шоула в Бишкеке. Сообщил об этом и директор дошкольного учреждения Айнагуль Мадылбаева. Детский сад находится на рынке Кудайберген. По словам директора, он относится к территории столицы. Нехватка дошкольных учреждений для страны является острой проблемой. Последние 10-15 лет во многих детских садах, особенно в Бишкеке, в каждой группе числится по 60, а то и по 80 малышей, тогда как помещения рассчитаны на 25 человек в группе. Решение подобных проблем – одна из главных задач перед руководством страны. Идет большая работа возвращения в собственность государства приватизированных ранее помещений садов или занятых незаконным путем. Строятся новые дошкольные учреждения. В этом году со стороны госстроя запланировано строительство 32 детских садов садов по всей стране. Ряд городов и населенных пунктов будет обеспечен генеральными планами. Активизируются мероприятия, направленные на снижение бюрократических проволочек при приеме проектно-сметной документации. Подробнее о работе ведомства в рамках года развития регионов и цифровизации страны материале Бекмамата Санбекулу. Наличие генерального плана обеспечивает качественное и планомерное развитие города с учетом потребностей населения в различных инфраструктурных объектах. На сегодняшний день по республике из 1941 населенного пункта проектом детальной планировки обладают лишь 121. В проекте разработки находятся городостроительные документы городов Баткен, Кызылкия, Тала, Стоктоугул и Карабалта. В соответствии с постановлением правительства 490 у нас сейчас имеется 20 городов, пилотных городов, по нему наш профильный институт КПИ градостроительства проводит работу в соответствующем уровне. В общем, по обеспечению градостроительной документации на сегодняшний день госстроем проводится огромная работа. Социальная инфраструктура, индивидуальное жилье, транспортные магистрали, а также объекты энергетики и сельского хозяйства будут приоритетными направлениями в строительстве в этом году. Капитальные вложения из республиканского бюджета в первую очередь будут направлены на завершение строительства уже начатых объектов, работы на которых завершены более чем на 60%, и на объекты, находящиеся по тем или иным причинам в аварийном состоянии. В этом году планируется постройка не менее 150 объектов. При этом большое внимание, уделяется прозрачности процесса строительства и избежания коррупционных проявлений. У нас имеется портал ДЖГС КЕДЖИ. Можете зайти в любое время. Он в настоящее время работает. Имеются объекты, которые там у нас и строятся. Они э, рас, э, находятся на данном портале. Можете узнать. Там имеется полная информация с когда объект начался, сколько финансирования было, какая сумма и сам объект, состояние объекта на сегодняшний день». В рамках цифровизации предоставления государственных услуг в тестовом режиме запущен проект по приему проектной документации в электронном формате. Его реализация позволит эффективнее взаимодействовать с заявителем и избежать большого количества бумажного документооборота. «Параллельно будем принимать и в электронном, и в бумажном формате с отображением истории прохождения Госэкспертизы на сайте департамента Госэксперт. Мы это все переводим в электронный формат. Мы закупили программное обеспечение в России своими силами, адаптировали сейчас к нашей республике. Кроме этого, Госстрой запустил прием проектно-сметной документации для проведения комплексной экспертизы в режиме единого окна. Данная мера должна существенно помочь субъектам, занятым архитектурно-строительной деятельностью. Подача документов и получение результатов экспертизы сосредоточено в одном месте. Срок документа оборота удалось сократить со 170 до 30 дней. Бишкек Теперь около тысячи детей социально уязвимых семей смогут посещать частные детские сады при 50-процентной оплате от основной суммы. Такая программа разработана в целях повышения доступа к дошкольному образованию. Подробности у Кубата Кубаначбекулу. Уже через несколько месяцев тысячи детей смогут посещать частные детские сады в рамках программы правительства Кыргызской республики. Программа позволит посещать дошкольные учреждения детям с 50% скидкой. То есть 50% будут оплачивать родители, а 50% государства. А данная программа охватит детей из малоимущих семей. В данный момент в нашем детском саду присутствует 150 детей. Есть резерв. Он составляет примерно где-то 100 человек. Поэтому, если есть необходимость принять участие в новом проекте Министерства образования, то мы с удовольствием его примем. У нас для этого есть все возможности и ресурсы». В настоящее время запускается процедура отбора частных детских садов, которые смогут участвовать в данной программе. Тем временем некоторые дошкольные учреждения уже готовы принять новых воспитанников, как только решение вступит в силу. У детей появится возможность пребывать в комфортных условиях, где есть место и веселым играм, и познавательным занятиям. Качество пилотного проекта выбран город Бишкек. В настоящее время в городе Бишкек Очередь детей составляет порядка около 20 тысяч детей. Тем самым мы будем постепенно снижать очередность, а также дадим стимул бизнесу, частным детским садам, развивать эту отрасль. На данный момент дошкольным образованием охвачено 40,9% детей в возрасте от 3 до 7 лет. Проблема перегруженности в детских садах является особенно острой в Бишкеке. Поэтому...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 В ходе обсуждений глава правительства, а также руководители министерств и ведомств ответили на вопросы парламентариев. По итогам заседания Комитет по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту одобрил отчет премьер-министра о деятельности правительства за 2018 год, признав его удовлетворительным. В целях мониторинга мероприятий, проводимых в рамках судебно-правовой реформы под руководством ЗАФ отделом судебной реформы и законности аппарата президента Санчара Сабаева, сотрудники отдела совместно с членами экспертной рабочей группы по мониторингу с марта по апрель провели выездные мероприятия в Чуйскую, Джалабадскую, Уоржскую область с целью изучения хода права применения уголовных кодексов и законов. Отмечено, что принятие новых кодексов и законов стало наиболее значительным результатом судебно-правовой реформы, благодаря которым законодательство было серьезно переработанное и упорядочены. Законодательство стало более целостным, удобным для людей и правоприменителей. Новые уголовные кодексы в разы повышают стандарты прав человека в Кыргызстане, упорядочивают правовую базу. Они увеличили адекватность системы наказаний, уменьшили возможность для судейского усмотрения. Новое законодательство поощряет использование назначения наказаний, не связанных с изоляцией от общества. Законодательство вводит новый прогрессивный институт как пробация, который должен помочь осужденным встать на путь исправления без применения крайней меры лишения свободы. В прошлом году гарантийный фонд выдал 419 гарантий на сумму 507 миллионов сомов. Президент на прошлой неделе подписал закон о гарантийных фондах, новая редакция которого разработана совместно с Национальным банком. В связи с предполагаемыми изменениями, Национальный будет осуществлять регулирование и надзор деятельности гарантийных фондов. За подробностями мы обратились к председателю управления акционерного общества «Гарантийный фонд» Малику Абакирову. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые зрители. Что даст новая редакция закона о гарантийных фондах и чем обуславливается? его принятие. Принятие нового закона о гарантийных фондах обусловлено тем, что система гарантийных фондов, она у нас двухуровневая, это на первом уровне ОАО гарантийный фонд и на втором уровне шесть региональных гарантийных фондов. Принятие данного закона обусловлено тем, что капитализация и влияние гарантийных фондов на развитие малого и среднего бизнеса увеличилась. И для того, чтобы снизить риск деятельности гарантийных фондов, принято решение в данном законе о том, что Национальный банк становится надзорным органом за деятельность гарантийных фондов. И второе, это позволит привлечь дополнительный капитал в виде инвесторов, которые могут входить в капитал и позволит еще больше оказывать содействие в развитии малого и среднего предпринимательства путем предоставления гарантий. Какую помощь оказывает гарантийный фонд малому и среднему бизнесу, кроме предоставления гарантий для получения кредитов? Учитывая то, что нашим предпринимателям необходимо оказывать помощь в разработке бизнес-планов, финансовом менеджменте, внедрении системы корпоративного управления, то мы взяли на себя еще дополнительные функции именно вот по этим трем позициям, что позволяет предпринимателям улучшить их деятельность, обеспечить, привлекательность компании для финансово-кредитных учреждений и таких примеров у нас уже не так мало. Каков финансовый портфель фонда на этот год и какие намечены планы на 2019? Гарантийный фонд уже по состоянию на сегодняшний день в этом году уже выдал на 202 миллиона сумм в гарантии. Это говорит о том, что уже мы 40 процентов прошлогоднего объема за четыре месяца выполнили. И в этой связи, учитывая, что Потребность растет. Мы приняли на себя план в этом году выдать от 900 миллионов до 1 миллиарда сумм в гарантии во всех регионах нашей республики. Благодарим вас, что вы ответили на наши вопросы. Мы продолжаем выпуск. В стране продолжается строительство и реконструкция стратегически значимых дорог. Так, например, продолжается строительство альтернативной дороги стратегического значения Север-Юг. Практически завершается третья фаза строительства автодороги Сусамыр-Талас-Тарас. В скором времени также будет завершено строительство дороги Исфана-Карагач. Как идет подготовка к строительству дорог в регионах Кыргызстана и где еще планируется провести ремонтные работы на дорогах страны, расскажет Айтолкун Сулпуева. Жители и водители села Бургунду Джалабадской области неимоверно рады строительству и реконструкции дорог на автотрассе Бишкекош. Строительство новой автотрассы в этом селе уже заканчивается. Так как раньше дорога здесь была в ужасающем состоянии, она считалась аварийно опасной. Теперь местные жители ждут полного завершения строительных работ и говорят, что теперь на дорогах стало намного безопаснее. Кроме того, также в этой области продолжается работа и по строительству дороги мадонья -Джалабад. «Я занимаюсь перевозкой товаров. Раньше при приход... Приходилось очень тяжело. Дорога была в ужасном состоянии, и машина часто ломалась. Каждый месяц приходилось ремонтировать ходовую часть. Теперь с началом строительства часть дороги расширили и стало, конечно, лучше». Активно продолжаются работы и по строительству дороги Карабалта-Бишкек. Реконструкция данной автодороги была начата еще два года назад. В рамках проекта было запланировано строительство шести мостов. В настоящее время соответствующие работы ведутся по четырем из них. Так, например, мост на реке Сокулук завершен уже на 90%. По нашему проекту всего предусмотрено шесть мостов. Сейчас в целом работы идут на четырех. Этот мост мы планируем завершить к июне. На двух объектах работы еще не начаты, потому что есть подземные коммуникации. И пока не будет их переноса, мы не сможем там вести работу. Мы понимаем, что сейчас граждане терпят неудобства, но просим отнестись с пониманием, так как мы стараемся уложиться в срок. Также на сегодняшний день практически завершается третья фаза строительства автодороги Сусамыр-Талас-Тарас. В рамках первой фазы была проведена реабилитация участков дорог от примыкания к автодороге Бишкек-Ош до села Талдыбулак протяженностью в 52 километра. Вторая фаза и третья охватили по 21 и 30 километры соответственно. В рамках следующей фазы трасса будет построена до границы с Казахстаном, что непосредственно положительно отразится на товарообороте с соседними странами и создаст благоприятные условия для экспортного потенциала Таласской области. Если, даст Бог, начнется четвертая фаза, она будет соединять нас с Казахстаном. Это будет очень хорошо. Ведь в основном мы ведем товарооборот с городом Тарас, соседней страны. Было бы неплохо, если бы работы уже скорее начались, но при этом были выполнены качественно. Работа, уже проделанная в трех фазах, была достаточно качественной. Еще одним из крупнейших инфраструктурных проектов, реализуемых в Кыргызстане, является альтернативная дорога Север-Юг. Ее строительство планируется завершить к 2021 году. В результате маршрут Севера на Юг сократится порядка на 100 километров. В настоящее время на альтернативной трассе Север-Юг ведутся работы по первой и второй фазе. Так, протяженность трассы Север-Юг или балык чиджи составит 433 километра. Протяженность тоннеля через перевалку карт будет составлять 3 километра 800 метров. Один эстакадный мост через реку Нары на трассе будет протяженностью 1076 метров, второй – 396 метров. Реабилитация дорог проходит и в Исыкульской области. На сегодняшний день по проекту реконструкции автодороги Балкчи-Каракол-Балкче уже получено одобрение на выделение кредита со стороны Международного фонда ОПЕК. Проект автодороги, строительство автодороги Балкче-Каракол-Балхче, то есть Исыкульское кольцо, начиная со 104 километра по 184-5 и километр. То есть от села Корунду до села Балбайбатер. Донором здесь будет выступать арабская координационная группа. Значит, доля правительства, то есть арабская координационная группа, значит, выделит средства в размере 115,9 миллионов долларов США, значит, доля правительства Кыргызской республики 12,1 миллионов долларов США, стоимость проекта 128 миллионов долларов США. Значит, вышеуказанный планируемый проект был включен в программу правительства Кыргызской республики «Единство, доверие, созидание» который обозначен на 2018-2022 на годы. Как отмечают эксперты, эта автодорога имеет большую значимость для страны, в особенности для развития туризма. Если э, кольцо вокруг Иссыкуля будет реабилитировано, это даст очень хороший толчок к развитию туризма, потому что у нас э, должен развиваться экотуризм. И, соответственно, Иссыкуль – это жемшужина Кыргызстана, Основной, так сказать, туристический потенциал это у нас Исугульская область, Исугульса. Кроме того, в скором времени будет завершено строительство дороги Исвана-Карагач. О проводимых работах по улучшению дорожной инфраструктуры страны в ходе выступления в Дюгурку Кенеше отметил и президент страны. Вот так же, как и в Пайсварда, Улучшение транспортной сети страны одна из главных задач, которую поставил перед собой Сорумба беков перед вступлением в должность президента. Дорожная инфраструктура страны имеет стратегическую важность не только в развитии регионов, но и в вопросе международных связей. Бек Улу, ЛТР, Бишкек. В связи с вступлением в силу новых кодексов сегодня было начато рассмотрение уголовных дел Садыра Джапарова, Мурбека Тикибаева и Душинкула Чутонова. Так, в отношении последних в верховном суде было начато рассмотрение ходатайства адвокатов о пересмотре уголовного дела по новым обстоятельствам. Также представление начальника учреждения номер 47 в отношении Урбека Тикибаева и представление начальника учреждения номер 27 ГСИН в отношении Душинкула Чутонова. Напомним, что приговором Первомайского суда столицы от 16 августа 2017 года Тикибаев и Чутонов были признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного по статье 303 части 1 Уголовного кодекса. Им назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет. В ходе процесса прокурор ходатайствовал о переносе процесса, чтобы он ознакомился с делом. И суд был отложен на 3 мая. Кроме того, отложено рассмотрение уголовного дела Садыра Джапарова. Напомним, что приговором Первомайского районного суда столицы ему определено наказание в виде лишения свободы сроком на 11 лет и 6 месяцев. В Верховном суде было начато рассмотрение заявления одного из адвокатов и представление учреждения номер один Об изменении квалификации деяний, предусмотренных Уголовным кодексом от 1997 года на соответствующие части и статьи Уголовного кодекса этого года в отношении Садырджапарова. В ходе судебного заседания адвокаты заявили ходатайство об отвозе одному из судей судебной коллегии. Суд, удовлетворил ходатайство, отложил рассмотрение на 30 апреля. С началом рассмотрения уголовных дел в Бишкеке на Старой площади проходил мирный митинг сторонников экс-депутатов Джигурку Кенеша и экс-главы МЧС. Они требовали оправдания и освобождения осуждения ждённых. В ГКНБ в ходе проведения оперативно-следственных мероприятий при вымогательстве 32 тысяч сомов задержан начальник Баткенского лесного хозяйства. Установлено, что он требовал от подопечных собрать деньги на якобы дальнейшую передачу лицам, осуществляющим аудит предприятия. При проверке выявлены и другие нарушения с его стороны. Фальсифицированы документы по проведенным в 2017 и 2018 годах. Закупкам незаконно продано более 14,5 14 тысяч саженцев, хвойных деревьев, присвоены деньги, поступающие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 Энергетики на юге страны обновляют подстанции. Старые уже не справляются с нагрузкой из-за роста количества абонентов. Всего в этом году в Ворской и Баткенской областях, а также в Южной столице будут заменены 70 трансформаторов, а также 50 километров проводов высоковольтных линий электропередач. Мои коллеги продолжит. Уже через пару часов эта махина весом почти в 30 тонн начнет работать. Энергетики ваши устанавливают новый трансформатор. Чтобы успеть как можно быстрее, трудятся с раннего утра и без перерывов. На подстанции ОШ-1 в микрорайоне Манасата Южной столицы обновляют технику. Старый трансформатор на 10 тысяч киловольт уже не справлялся с нагрузкой. Новый будет мощнее. Его закупили в Казахстане согласно плановой замене. «Мы уже начали готовиться к новому осенне-зимнему периоду. Трансформаторы под подстанции ОШ-1 нуждаются в обновлении. Мы устанавливаем более мощное оборудование, растет число абонентов, а вместе с ним и нагрузка». Всего в этом году в Ошской и Баткенской областях, а также в Южной столице, будут заменены 70 трансформаторов, а также 50 километров проводов высоковольтных линий электропередач». Также замену отделителей, коротко замыкает 35 кВт, на, на массовый мероприятие 35 кВт. По Баткенской области, значит, в Лелевском районе, в Баткенском районе намечаем замену силовых трансматоров 35 кВт на четырех подстанциях. Также в этом году намечаем уже мы работы и за первый квартал мы уже работу выполнили, поставленные задачи. Также на этот год в электро было запланировано и обеспечение специальной техникой. С начала года она уже начала поступать на станции Вожской и Баткенской областях. Алена Смирнова, Самарасанова Таир Амаджан Улу, ЛТР Ош. К этому часу это все новости. Всего вам доброго. До встречи.